Какое мороженое ты хочешь? Клубничное и банановое. Клубничное и банановое. Случалось вам, друзья, приводить ребенка куда-то в городе в кафе мороженое? Или покупать мороженое по дороге, когда они просят? Не надо покупать мороженое, это ревно. Только, только можно домашнее мороженое. Спасибо. Вот мне как раз ребенок и подсказывает. Но это ребенок из той семьи, в которой понимают, что покупая мороженое, мы всегда рискуем. А хотелось спросить, не, не вызывало ли это тревогу, когда мы покупаем это мороженое и читаем на этикетке, или мы не читаем на этикетке, что там написано. Кормить этим детей. Так вот сейчас я вам покажу, как сделать мороженое, потратив 5 минут, ну, может, 10 минут, э -э поставив в холодильник, заморозив, и... Ребенок будет кушать не просто вкусное и полезное мороженое, а то, которое будет давать ему еще здоровье. Что мы для этого используем? Чтобы приготовить 5 порций мороженого, мы берем три банана, берем э, малину, молоко. Мы бер... Можно брать соевое молоко, можно кокосовое, любое. Э, для вкуса мы берем такие коктейли полезные, как магний или кальций, одно из двух. Это кальций утром, магний вечер. Мы берем лецитин, что детям очень полезно и необходимо. И мы берем ламина коктейль Вот здесь ламинария, спирулина, фукус, имбирь, свекла, кабачок, клубника. Дальше мы это смешиваем в термомиксе или в любом блендере и разольем на такие порции. В чем суть? Детям сегодня очень не хватает в нынешних продуктах именно этих составляющих для формирования и развития их костно-мышечной системы. Это таких как кальций это все кости, и магний, это мышечная ткань. А для формирования их студионистых составляющих, это легкие, печень, мозг, не хватает лицетина. Также, кто не знает, лицетин отвечает еще и за изоляцию нервных волокон. Дети раздражительные, гиперактивные, все мы знаем, что такие сегодня есть, с нарушенной концентрацией внимания, это все нехватка лицетина. И пока это не превратилось в болезнь, это можно легко решить. Попробуйте добавить в рацион лицетин, и увидите, как дети становятся более спокойные. Очень часто родители замечают, как в школе учителя вдруг начинают хвалить детей за успеваемость. И они э, нас больше радуют, чем раздражают. Кроме того, все мы знаем, как трудно заставить ребенка есть то, что ему полезно. Мы для этого используем вот эту волшебную баночку. Что в ней? ламинококтейль это волшебная композиция для взрослых и детей, способная усилить иммунитет. Здесь более 100 биоактивных веществ, необходимых для нашего здоровья. В его состав входят, только вслушайтесь, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, витамин С, Е, ПП, бета-каротин, микроэлементы, аминокислоты, протеины, полиненасыщенные жирные кислоты. Для нас создали идеально сбалансированный по составу и соотношением биоактивных компонентов натуральный коктейль для здоровья на основе 9 живых составляющих, внутриклеточной биомассы водорослей, спирулина, платеникс, ламинария, фукуса, свеклы, лимона, имбиря, клубники, кабачка и молочной сыворотки. В процессе производства не использовалась тепловая обработка компонентов, что позволяет полностью сохранить все витамины, минералы, ферменты и другие биологически активные вещества. Поэтому по праву этот коктейль мы называем живым. Все это смешиваем. Для сладости можно добавить мед или финиковый сироп. Мы этого не делаем, оно и так получается сладким. По вкусу такое мороженое ничуть не хуже, чем в магазине. По цене мы посчитали в 5 раз дешевле, если не больше. А по полезности и по качеству тут уж и говорить нечего. Оно в в 100, сто, может тысячу раз лучше, чем то, что мы покупаем в магазине. И уж точно абсолютно безвредное. И убираем на пару часов в морозилку. О, как ужасно. Мне Формирование иммунной системы ребенка – это не только здоровье в детстве, а и во взрослом возрасте, и в старости. И оно напрямую зависит от того, чем мы кормим своих детей в наше время заменители натуральной еды на вкусные бесполезности, а то и реальные вредности. Приготовить такое мороженое вместе с детьми нам понадобилось 10 минут. Все эти ингредиенты вы найдете по ссылкам под видео в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. Нажимайте на колокольчик, если хотите получать уведомления о выходе новых интересных лайфхаков, о здоровом питании и новых видео об этом.